Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это пятая часть урока по Substance Designer. Ставим палец вверх, пишем комментарии подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите и я начинаю. Итак, в прошлом уроке мы остановились на Tile Generator и я обещал рассказать о всех его параметрах. Также, я хочу сразу ответить на один из комментариев под предыдущим видео о том, что я пропустил подробный рассказ о blend ноде и приступил к следующим. Естественно, все что я пропустил, я учту. Просто, как Вы помните, я принял решение рассказывать о каждой ноде, которая входит в данный присед узора веревки. И мне кажется, для понимания того, что Вы делаете, важно рассказывать о каждой ноде, которая используется здесь. Таким образом, Вы полноценно будете понимать, что делаете. И сможете экспериментировать, получать свои варианты, а не просто повторять урок. К Blend Node мы обязательно еще вернемся. Я бы мог просто о ней рассказать без примеров, но мне кажется, это не так интересно. Поэтому продолжаю рассказывать о параметрах всех нот, которые будут участвовать в создании узора веревки. Если Вы согласны с моим утверждением, ставьте палец вверх и напишите об этом в комментарии. Если не согласны, то дизлайк и я также жду Вас там. Все просто. Итак, первыми в списке Instance Parameters, Node Tile Generator идут две опции X и Y Amount. Чтобы увидеть влияние этих опций, давайте перейдем в 2D View. Так вот, X Amount позволяет Вам увеличить количество повторений по горизонтали, а Y Amount по вертикали. Я думаю, вы помните следующий параметр Non-Square Expansion. Который я уже упоминал в обзоре ноды Shape в предыдущей части. Этот параметр вы можете найти практически в каждой ноде, которая отвечает за какой-нибудь Shape. Далее идет вкладка Pattern. Нажимаем на нее, чтобы открыть все параметры. И первым идет паттерн, который позволяет выбрать несколько видов форм для дальнейшего тайминга: Image Input. Позволяющая загрузить картинку или форму исходящей ноды. Как только Вы выберете этот тип, у Вас появится опция Pattern Input Number. Которая позволяет настроить количество паттернов, участвующих в процессе тайлинга. Это дает Вам возможность создавать разного вида узоры для плитки, кирпичной кладки и так далее. Остальные типы формы идентичны опции Pattern в ноде Shape. Поэтому я не буду на них останавливаться. А далее идет параметр Pattern Input Distribution. Чтобы увидеть его влияние, давайте сделаем два входящих соединения в Pattern Input Number и добавим еще одну ноду Shape с другим узором. Например, пирамид. Теперь мы видим влияние этого параметра и у него есть две опции. Random или By Pattern Number. Если выбрать второй, то Вы получите чередование форм в шахматном порядке. Если Вы выберете первый, то формы будут располагаться в произвольной последовательности. Далее идет опция Image Input Filtering и я думаю, что не нужно объяснять, как она работает. Ниже идет опция Rotation и она позволяет поворачивать Ваши шейпы на заданный угол. А Rotation Random задает вариацию поворота для отдельного шейпа. Опция Queen Kangs Flip позволяет чередовать вращение в шахматном порядке. То есть, каждый второй shape вращается на 90 градусов. Следующая опция Symmetry Random, позволяет случайным образом отзеркаливать определенные шейпы, учитывая режим, который выбирается в Symmetry Random Mode. Я никогда не работал с этой опцией и о ней не могу ничего рассказать, так как она почему-то у меня не работает. Возможно, Вы знаете причину. Если да, то пожалуйста напишите об этом в комментарии. А мы идем дальше. Ниже следует вкладка Size, и она включает несколько опций, о которых сейчас поговорим. Чтобы лучше видеть изменения, давайте изменим значение X и Y Amount и пускай это будет 10 на 10. И первая опция Middle Size позволяет менять размер каждого второго шейпа по горизонтали или вертикали, используя соответствующие опции. Horizontal или Vertical. Следующая категория опций inter XY. X, Y. Это мощный инструмент, который в связке с обычным Scale Random и Scale дает потрясающие результаты. У него есть 4 параметра. Позволяющие сужать или расширять шейп по X и Y. При этом, Вы можете задавать вариации с помощью random параметров. Затем регулируем обычный Scale, Scale Random и в итоге получаем необычный узор. Я думаю, для того, чтобы полностью понять, как работают эти опции. Вам достаточно сесть и самим поэкспериментировать с этими настройками, наблюдая за изменениями. Я рекомендую ставить видео на паузу и приступать к экспериментам. Затем идти дальше, когда полностью начнете понимать всю концепцию программы. Не спешите перематывать или как-то быстро просматривать данный материал. Но, если Вы сразу понимаете о чем речь, ставьте лайк и я иду дальше. Scale Random Seed позволяет Вам задать вариацию узора и благодаря этому, Вы очень быстро можете получить разные узоры для смешивания с помощью ноды Blend. Или как-то еще их использовать в своей работе. После вкладки Size идет Position и в ней есть несколько опций. Offset позволяет делать смещение шейпов по горизонтали. Random задает вариацию этого смещения и конечно же Seed, позволяющий получать разные типы этой вариации. Затем, Вы можете включить вертикальное смещение с помощью опции Vertical Offset. Ниже задать вариацию положения шейпов по X и Y. И еще ниже можно настроить глобальное смещение всего узора по тем же осям. Ниже в вкладке Position идет Rotation. И здесь не так много опций, которые позволяют настроить поворот шейпа и задать вариацию поворота. Далее идет вкладка Color и первая опция позволяет задать цвет для всего узора. Но так как у нас Grayscale объект, то Вы можете задать градацию серого. Но обычно я использую следующую опцию Luminance Random, которая позволяет задать разный оттенок от черного до белого к каждому шейпу. И благодаря такой вариации у Вас будут получаться крутые displacement карты. Давайте выберем High race Plane в TD-окне и посмотрим, как изменения данного параметра влияют на вид Displacement. Давайте создадим базовый материал, который будет применен к этому Plane. И именно в него мы загрузим Displacement карту. Для того, чтобы его создать, нажимаем пробел и пишем Base Material. Выбираем его в выпадающем списке. Затем выбираем данную ноду. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем View in 3D View. Таким образом, вы назначите данный материал на Plane и все изменения в нем будут видны в 3D виде. Кстати, иногда у меня бывает такой забавный баг. Изменения Roughness не видны во Viewport. Если у вас возникает такое же недоразумение, то просто нажимаем правой кнопкой мыши на ноде. Выбираем View под in 3D View. Кликаем на Roughness и затем на Glossiness. Таким образом, вы 100% будете видеть изменения во Viewport, если до этого у вас ничего не работало. Давайте значение Roughness поставим равной 120. После чего спускаемся ниже и активируем Height Map. Для того, чтобы загрузить в этот материал Custom Displacement. После чего соединяем наш тайл генератор с этим соединением, и таким образом вы уже увидите работающий displacement в viewportе. Сейчас я специально поменяю масштаб шейпов, чтобы лучше видеть влияние изменений в тайл генераторе. Теперь выбираем его и в данный момент что мы видим? Идет равномерное выдавливание всего узора. Давайте немного увеличим значение параметра random scale, чтобы внести разнообразие в масштаб. И теперь, если спуститься ниже и вкладке Color установить максимальное значение для Luminance Random. То вы увидите, как выдавливание стало неравномерным. Давайте сделаем выдавливание больше, чтобы лучше видеть изменения. Для этого, идем в настройки ноды материала и изменяем параметры Height Position и Height Range. И также добавим Ambient Occlusion, потому что лично мне, без него ничего не понятно. Для этого, включаем его в настройках ноды материала. Затем нажимаем пробел и пишем HBAO. И выбираем ноду Ambient Occlusion HBAO. Соединяем Tile Generator с ней, а ее в свою очередь с входящим соединением материала. Еще немного изменяем настройки самого О И таким образом, уже намного лучше видно, что происходит в сцене. И теперь снова вернемся к Luminance Random. И сравним результат с значением равным 0 и 100%.